Всем хорошего дня, с вами смотрищик Леха. Как вы знаете, все работы с гипсокартоном полностью завершены. И чтобы никого не водить в заблуждение своими косяками, хочу в этом ролике указать все свои ошибки и подчеркнуть некоторые ну, такие спорные моменты. Я считаю, что критика это хорошая полезная вещь, в критике будет ожидаться истина. Поэтому погнали. Первое, с чего хочу начать, это с просекателя. Что купи, будет и быстрее, и круче, и вообще супер. Ну приобрел, ну попользовался, в общем он и не понравился. Так как на тот же самый саморез с пресс-шайбой каркас получался более прочным, чем на прославленный просекатель. А при монтаже потолка так вообще я не смог им никак воспользоваться. Либо был просекатель больно дешевый, либо был профиль очень тонкий. Так что скорость выросла, а качества нет. Ну либо третья у меня руки жопа, так что на моем личном примере он не зашел. Второе это приобретение как раз того самого тонкого профиля. У меня привычка закупать все наперед, но ну, я купился на дешевую цену. Как оказалось, дешевле был потому, что толщина была 0.35. Из личного опыта могу сказать, что меньше 0.5 мм профит для стен и потолка лучше вообще не использовать. 0.35 тоже подойдет, но для каких-то декоративных элементов. Возможно именно поэтому просекатель мне не понравился. Ну и конструкция, естественно, будет более веленькой. Это, кстати, была ошибкой. Но перепокупать не стал, собрал из того, что было. Следующая ошибка, которую я исправил прямо в процессе монтажа, это использование демпферной ленты. Она нужна для температурного расширения и улучшает звукоизоляцию наших стен. Ну, перегородок. В этот раз я ее купил, но купил, когда уже часть конструкции была собрана, просто разбирать, но... Я ее там использовал, поэтому ошибку можно снять, но поначалу она была. Неоднократно указывали на четвертую ошибку. Это монтаж гипсокартона в один слой. Это неправильно, это непрочно. Согласен. Два слоя прочнее, лучше шумоизоляция. Возможно повесить полку, опять же маленькую. Маленькую. Если будет под книги, не выдержит, все равно развалится. Но офисное помещение делается в один слой, с двух сторон. Это уже давно известная практика. К тому же у меня одна стенка, точнее перегородка, с одной стороны однослойная, где коридор, а с внутренней стороны стены двухслойная. Поэтому спорная ошибка, конечно. Пятая ошибка спорная, это неправильная толщина гипсокартона. То есть я как бы не согласен, но если это считается ошибкой, то я должен ее озвучить. Стены у меня сделаны из 12,5 мм, а потолок из 9,5 мм. Со слов профессионалов это неправильно. Нужно все монтировать только 12,5 мм, стены можно из обычного, а потолок только из 12 мм, благостойкого гипсокартона. На вопрос: а для чего-то придуман половиной мм ответ простой: для коробов, вот для моей арки, для полочек, то есть для декорации. Ну, ошибка есть, но я с ней не согласен. Следующая ошибка это неправильный каркас, а именно расстояние между стоящими профилями. Должно быть 40, а у меня 60. Почему у Лехи 60? Потому что Леха сразу сделал все под шумоизоляцию, но он идет 60 на метр 20, поэтому сразу положил и все, и ничего не дорезать, двигать. Но это считается ошибкой, потому что если сделать шаг 40 сантиметров, то конструкция будет более устойчивой. Но один аргумент в мою пользу. Так как профиль сейчас не дешевый, и при использовании шагом каждые 40 см, мы увеличиваем стоимость всей конструкции металлической на 30%. А у меня, как бы, ближе к бюджетному варианту но это ошибка. Следующая ошибка тоже очень спорная, я с ней вообще не согласен, но я ее озвучу. Это не в скобочках логическое использование закладных. Закладные в гипсокартоне нужны чтобы повесить сюда: что-то массивное, тяжелое, то есть люстру, кронштейн, полку, телевизор. Я использовал еще и подрозетники, чтобы нельзя было вырвать розетку. Мне написали, что сгорится дом, будет внутренним сгоранием внутри гипсокартона. Непонятно почему, но там будет, поэтому поверим на слово. Так вот, для чего я это сделал? Есть личности, надеюсь, у них таких нету, но которые любят дергать за провод, чтобы вытащить вилку. Это не первый случай, и таких много бывает. Я с такими сталкивался и не раз, так в этой серии работаю. Так вот, если розетка вмонтирована в гипсокартон и вот так вот, а хотя бы два раза, допустим, пытаться выключить пылесос, дергать за провод, то, в принципе, розетка может остаться в подрозетнике, но подрозетник может не остаться в гипсокартоне, он просто вылезет наружу. И вот в избежание таких случаев я сделал закладные. И загореть там ничего, в принципе, не должно, если провод целиковый. У меня еще и ФРЛС, поверьте, такого не будет. Восьмая ошибка – это дверной косяк. Тут необходимо делать либо из целикового куска гипсокартона, либо из двух составных кусков. В этот раз сделать правильно мне удалось. А в первый раз я сделал, ну как считал, что это ну, правильно нужно. И поплатился, вот итог. Помните, так делать не надо. Делайте либо из либо из двух составных. Иначе трещину не избежать. Следующая ошибка, это использование профиля вместо подвесов. В моем случае я так сделал, так мой потолок является маленьким и он является связующим между двух стен. С помощью потолка я как бы объединил две стены в одну большую букву П, то есть, ну как бы один целиковый каркас. Но так сделать нельзя, подвесы придуманы не просто так. Десятая ошибка – это не использование зазоров между потолком и листом, листом и полом, листом и стеной. Да, есть грешок, я также забыл про отступы, хватило просто подложить кусочек гипсокартона, но потом я, в принципе, из ситуации выпутался, я взял нож и сделал отступ, то есть его прорезал. Но нужно делать сразу отступы, то есть я не стал оставлять как есть, я все-таки свой косяк подправил, признаю, была у меня ошибка такая. Следующая ошибка, это неправильная разбежка по саморезам, комментариев было много, практически везде. Для потолка это 15-20 см, а для стен 25-30 см. Нормы придумал не я, нормы прописанные изготовителем гипсокартона. А что сделал Леха? А Лёхи везде. ГОСТовский стандарт 13-17 см. Потолок, стена, пол, неважно. Но это считается ошибкой. Потому что это, во-первых, не по технологии, во-вторых, это не Следующая ошибка, которую я считал, что исправил, а оказалось, что нет, это перемычки. Их делается в шахматном порядке, где-то не меньше 60 см, либо полностью целиковые листы. И по центру перемычка не делается. А я ее сделал. Эта перемычка Вообще там не нужна, не для этого она. Это считается грубейшей ошибкой в плане расхода материала. И последняя тринадцатая ошибка – это конструкция потолка. Потолок сделан с профиля 28х60, шагом 40 см. И между ним соедина еще одна планка из профиля такого же, как бы в единую конструкцию. Эта планка там вообще не нужна, она также там не работает. Если хотел как-то усилить, укрепить конструкцию – Эту планку нужно было целиком кинуть над профилем, так показано вот на этой схеме, это правильный монтаж такого потолка. И такой потолок я сделаю, это будет мой четвертый потолок из гипсокартона, а делать я буду в зале. Там будет еще имитация бруса, там будет все красивенько, но это будет уже после камина, а камин будет где-то осенью, поэтому плюс-минус полгода придется подождать. Все, я очистился, указал все свои косяки. Если, конечно, что-то пропустил, пишите под первым закрепленным комментарием под этим видео, чтобы все смогли это прочитать. Понравился вам данный формат разбора своих же собственных косяков? Ну, то есть, ну как, стоит ли в дальнейшем что-то подобное делать свои разборы любых построек, любых конструкций? Напишите, что думаете. На сегодня у меня все. Не болейте, не скучайте. С вами был Лёха. Всем пока.